Сегодня? Нет, что ты? Дом нужно строить долго, целый день. А, Понимаю! Заяц сбежал, разбился нахуй, в столб въебался. <посква> <сосква> Когда нет QR-кода. О, какие люди. А ты что тут один? О, здорово. А что а, один? Я не один. А с кем? Я с Саня. В смысле, блядь? Ёб твою мать, блядь. Пасу коров с Гулливером. Ой, перевернулась. А Джек мне кажется, что корову на Марсе. Брехло.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 Она же такое не ест! <связывая> <связывая> Стой! Это же ты первый! Oh,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 Ёлка-ипотечник.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 О, хрипера звонят. Здравствуйте, это вы у нас хотели вчера компьютер бесплатно для видео? Да. Пизда.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 <реклама> <реклама> Тука, Никита, блядь, Я хочу спать. Баба Капа, а ты подметала сегодня утром на крыльце? Конечно, я каждый день там подметаю. Сегодня, правда, особенно пришлось постараться. Кто-то настал на крыльцо? Ума не приложу, кто это мог сделать. Это Миша, чипсы будешь? Давай И вот так удобно кушать Маша, делай пакет совсем низко Берем, подворачиваем Делаем чашу и кушаем Вот так удобнее Дорогая, вот тебе подарок с праздником О, спасибо, что это ты, рит, ты просила Блин, ну я же хотя живую, чтобы в аквариуме а, было Ага, живую, а когда я треничок у тебя просил Думаешь, мне эта хрень нужна была? Ты пошел Кошка всегда выбирает самое лучшее теплое место в доме. Так что или нахуй да не здесь полежу. Ай, Я мусульман! Ты молодец! Маму мам! Хуя ебал! Я реванил!